Туфли – это фундамент внешнего вида. Пара хороших туфель значительно повышает ваш стиль, но в любом случае важно, чтобы комфорт и функциональность оставались в приоритете при покупке новой пары туфель. Туфли, которые плохо сидят на ноге, могут стать проблемой и вызывать боль в ногах. Не имеет значения, как круто они выглядят. Как и все остальные вещи гардероба, главным является размер. Носите ли вы туфли правильного размера? В сегодняшнем видео мы расскажем, какими должны выглядеть туфли нужного размера. Начнем, пожалуй, со специализированного инструмента бренок, изобретенного в 1927 году. Оно позволяет тебе понять, какого размера туфли нужны, просто измеряя длину ноги от пятки до кончика пятки, длину дуги и ширину стопы. Надо установить ногу так, чтобы пятка касалась кончика этого устройства, а большой палец был со стороны размеров, которые показывают длину ноги. Следующий шаг – это сдвинуть слайдер костяшки пальца. Это измеряет длину арки стопы. Так что вы получаете два измерения стопы. Какой номер больше, тот и будет размером вашей обуви. Теперь время померить ширину. Передвиньте слайдер к краю стопы и запишите полученную букву. A, B, C это узкие размеры, D это средний, E двойное E и тройное E считаются широкими. Теперь, когда у вас есть размеры, можно начинать, но следует понимать, что размеры длины и ширины варьируются между разными брендами. Причина этого в том, что каждый бренд имеет свои колодки. Колодка – это деревянная заготовка, которая используется для придания формы туфлям. И так как у каждого бренда своя уникальная колодка с уникальной формой, вы заметите, что есть вариации размеров среди различных брендов. Самый лучший способ по-настоящему узнать, если туфли будут сидеть хорошо – это просто примерить их на ногу. Да-да, Капитан Очевидность тут. Но господа, вы должны знать, что вы ищете, когда вы примеряете туфли. Важно! Когда надеваете обувь, используйте рожок. Неиспользование рожка со временем приведет к деформации пятки. Еще важно обратить внимание, когда вы примеряете туфли на такие зоны, как подъем стопы, вы должны комфортно себя чувствовать в самой широкой части туфель. Это называется коробочка. Она должна плотно обхватывать ногу, но не сильно сжимать ее. Важно, чтобы было комфортно. Если говорить о длине, то правило, которым научила вас мама, нажать на конец, чтобы посмотреть, где ваши пальцы на самом деле не имеет никакого значения. Самое главное, это как нога сидит в коробочке. На самом деле вам даже может быть лучше от того, что у пальцев есть больше свободного места, чтобы они не деформировались. Поймите, разные туфли имеют разные формы. Некоторые могут быть с длинным носом, а некоторые с обрубленным. Проверьте пятку, она не должна болтаться. Если пятка ходит вверх и вниз, когда вы шагаете, то вам, вероятнее всего, требуется обувь меньшего размера или можете попробовать поменять бренд. Хочу подметить, что это правило в большей степени относится к обуви на шнурках. Если вы купите пару слипанов или лоферов, то в этом случае допустимо, чтобы в пятке было больше пространства. Очень важно это пройтись. Просто посидеть или постоять в туфлях недостаточно. И напоследок убедитесь, что вы не испытываете боли и вам не натирает, когда вы двигаетесь. Это означает, что обувь слишком мала либо в длину, либо в ширину. Также нога не должна скользить внутри обуви. А теперь несколько профессиональных советов. Первое. Всегда ходите только по ковру, когда примеряете туфли на кожаной подошве. Если ходить по деревянному полу или бетонному, вы поцарапаете подошву, и их нельзя будет вернуть в магазин. Совет 2. Примеряйте обувь после обеда или даже вечером. Нога в этот момент может быть немного припухшей после целого дня на ногах, так вы сможете подобрать правильный размер для обуви. Совет номер 3. Если у вас одна нога немного больше, чем другая, то в таком случае выбирайте размер обуви по той ноге, которая больше. Теперь никаких отмазок и объяснений по поводу того, что вы не знаете, как выбрать нужный размер обуви. Если вам требуется больше информации о том, как правильно должны сидеть туфли, то переходите на сопровождающую статью к этому видео на realmenrealstyle.com.